Здравствуйте! С вами вновь Анна Савочкина, и мы будем продолжать читать Слово Божье. Благодарю Тебя, Господь, что Ты с нами, Дух Святой. Дай нам понять то, что Ты оставил для нас здесь. Дорогой Господь, благодарим Тебя за Иисуса Христа, который пролил свою кровь за нас. Помоги нам понимать то, что мы читаем. Благодарю Тебя во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Продолжим читать. Евангелие от Марка, и, как вы помните, мы закончили девятую главу. 50 стих 9 главы говорила о соли. Соль добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собой. Вот здесь хочется опять остановиться. Мир ⁇ это очень важное состояние души человека. Мир Божий ⁇ это когда внутри у тебя покой, радость, когда ты не хочешь ни с кем ссориться, не хочешь никому доставлять беду или еще что-то. Вот очень важно, чтобы этот мир был у тебя в сердце. И этот мир, который может дать только Господь, достигается или как получаемый с помощью молитвы. Не забывайте благодарить Бога за все. Благодарите и за то, что мы сейчас можем читать это Слово Божье.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 Вот слово «искушаю», ну, наверное, многим оно понятно, но я все-таки немножко по поясню. А, «Искушаю» – это когда человек явно знает, что он задает каверзный вопрос, чтобы другой мог ошибиться или ответить как-то неверно, чтобы его можно было осудить. И искушение – это всегда, даже когда мы в жизни, например, стараемся кого-то подколоть или чем-то огорчить, или как-то вот, ну как бы уколоть, ну, сделать ему больно, плохо или съязвить. Понимаете, о чем я говорю? Вот это и есть искушение. И человек тогда не может быть искренним и спокойным. Обычно он выходит из себя. Я думаю, один из моментов у фарисеев, вы понимаете, кто это такие, это люди, которые очень хорошо и грамотно, одно из течений, движений или одной из церкви того времени, которые очень хорошо знали Ветхий Завет, которые по нему проповедовали, учились и так далее, знали многие места Писания наизусть. Вот э, они пришли для того, чтобы искусить Иисуса Христа и таким сложным вопросом, позволительно ли разводиться мужу с женой. Для нас в нашем мире, мне кажется, что это уже давно стало про, про, ну как бы просто проза и так далее. Потому что разводы тут на каждом шагу. Но раньше не было так. В Ветхом Завете, ну если мы возьмем э, начало самое или книгу «Бытие», э, с первых глав уже написано, что Бог создал человека, мужчину женщину создал, и сказал, что «да будут одна плоть». Понимаете, то есть развод, как бы предполагал в Библии, невозможен. Вначале, когда был сотворен человек, он был невозможен. Но потом все-таки что-то вкралось, и в Пятикнижии, то есть в этих книгах Веткого Завета, уже появились лазейки для того, чтобы можно было развестись. Но что же ответит Иисус? Они сказали, «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться». А Иисус сказал им в ответ, «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь». «Сию» мы уже знаем это слово «это». «По жестокосердию вашему он написал вам эту заповедь». «А в начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их, поэтому оставит человека отца своего и мать, и прилепится к жене своей, да будут два одной плотью». Так что они уже не двое, но одна плоть. То есть здесь он цитирует нам эту, эти главы из бытия. И, «И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Это очень важно и очень серьезно. Сам Иисус Христос сказал или провозгласил здесь запрет развода. Поэтому прежде чем кто-то собирается развестись, очень внимательно и серьезно вспомните, что нам говорил Иисус Христос. «В доме ученики его опять спросили его о том же». Он сказал им, «Кто разведется с женой своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее». Прелюбодеяние, мы тоже уже разбирали это слово, это написано в Библии также, что не блудники, не прелюбодеи не увидят Царствие Божие. То есть это большой грех. И он говорит, что кто разводится, то он прелюбодействует. То есть разводиться и в этом вопросе нельзя. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Тоже опять вопрос, ну почему нельзя, да? Ну потому что народу было очень много, и для них казалось, ну как мне кажется, как вот мне сейчас, ну вот так вот, приходит, что они не позволяли, потому что и так было много тяжелых там, больных и так далее, просящих, все обступали Иисуса, все пытались прикоснуться, все хотели, чтобы исцелил, а тут какие-то дети. Детей даже толком и не считали. Когда говорилось в Библии о возлежащих, то есть вот тех, кто слушал Иисуса Христа, в основном считали мужчин, и поэтому говорили, кроме мужчин, кроме женщин и детей. То есть и женщины не считались, и дети тоже. Это было как что-то вот ну, несущественная, так скажем. Поэтому э, в древние времена быть женщиной было очень страшно. Э, даже рабы считали, что рабом быть лучше, чем быть женщиной, настолько она находилась в таком униженном положении. Ну, Если можно было развестись, бросить ее, э, побить ее камнями, а не кого-то. Хотя в Ветхом Завете закон, что побивать камнями до смерти нужно тех, кто согрешит любым грехом, в том числе и грехом прелюбодеяния тот же грех развода, да, по идее, это грех прелюбодеяния, как сказал Иисус Христос. «Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие». Вот видите, у него у Бога характер, но Он сделал нас по подобию, сотворил нас по подобию, и Он тоже может негодовать. Но опять же, Его гнев праведный всегда. Увидев это, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть». Царствие Божие. Очень часто на этом и строится, что если умирают дети неразумные, они сразу попадают в Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тут не войдет в него. И вот этот вот момент, что мы как дети должны верить всему, что говорит Слово Божие, не сомневаясь нисколько. То есть мы должны вот слово это принимать как дети. Дети же не сомневаются, когда им что-то говорят родители. Точно так же и мы не должны сомневаться в истинности этих слов, в правде этих слов. Ну, иногда я говорю вот такими словами, как уже написано в Библии. Ну, истина – это правда. И обнял их, возложил руки на них и благословил их. И вот этот момент я совсем недавно, можно сказать, видела в Исаковском соборе, где написаны картина со слов Нового Завета, где сидит Иисус, а вокруг дети, и Он благословляет их. И когда я подходила к этой картине, или иконе, как это можно сказать, напротив стоит лавочка, и на лавочке сидели родители с двумя детками. Это была такая удивительная картина, что мне представилось, как сам Иисус благословляет наших детей. Поэтому он хочет, чтобы мы их благословляли постоянно. Не Когда отправляйтесь дома, никогда не отправляйтесь с труганью, Потому что мы живем здесь так, что мы не знаем, когда кто из нас уйдет. И может случиться так, что человек вышел, а мы никогда его больше не увидим. Поэтому благословляйте, а не проклинайте. Когда выходил он в путь, подбежал некто, ну то есть неизвестный человек. Пал перед ним на колени и спросил его. Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь мне благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. То есть он перечислил заповеди. Он же сказал ему в ответ, Учитель, все это сохранил я от, от, от юности моей.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 но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие». То есть он как бы пояснил, что да, конечно, и богатые люди, и бедные люди, все могут быть спасены, но надеяться нужно не на богатство, а на Бога. И богатство сегодня есть, а завтра его нет. Как часто мы видим, что человек богат, процветает, в крах, и он все потерял. Поэтому самое главное должна быть только на Бога. Ученики ужаснулись, и вот как трудно, дальше продолжаю, извиняюсь, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. И дальше пояснение. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Ну, конечно, читая в простоте, мы сразу представляем иголку, даже самую большую цыганку, да, и там ушко. Да? И в это ушко можно просунуть толстую нитку. Но когда мы представляем верблюда, мы никак не можем пройти, представить. Вы знаете, толковники говорят по-разному. Якобы, что были такие ворота, которые назывались э, игольные уши, и труднее, они были низкие, узкие, верблюд не мог пройти. А некоторые... Говорят, что верблюд – это еще как бы канат такой, который толстый очень, ну, на кораблях использовали. И его тоже нельзя было через игольное э, ушко протянуть. Ну, короче, тут можно разные толкования, но смысл один, что как ты, когда ты надеешься на свое богатство, очень трудно человеку войти, ну, принять Христа. Чаще к Богу бегут люди немощные, больные, у которых ничего нет, которые просят помощи, а богатые обычно...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 Вот опять эта мысль тоже очень долго не давала мне покоя, по, как Богу возможно, а я, как же я, я не смогу что ли пасти, спастись? И потом уже через какое-то ну, время я поняла, что спасаемся мы все равно по воле Божьей, просто когда человек ищет Бога, Бог находит его и дарит нам это спасение даром, не за наши дела, и об этом мы потом тоже, ну, про это мы все поймем.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 а в веки грядущем – жизни вечной, а то есть, а дальше, то есть человек, приобретая Бога, следуя за Ним, получает гораздо больше, чем он хотел бы даже иметь. Бог – это все, Он дает ему все, и Иисус об этом им и говорит. Многие же будут первыми, последними, и последние первыми. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, и они ужаснулись, и, следуя за Ним, были страхи, Подозвав двенадцать, он опять начал ему говорить о том, что будет с ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященниками и книжниками, и осудит его насмерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и, и в третий день воскреснет».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 Вот в этом повествовании, я немножко остановлюсь, говорится о том, что Иисус Христос четко знал, для чего Он сюда пришел. И Он предсказал ученикам, что, он, что с Ним будет, что Его распнут, и что Он воскреснет третий день. И Он предчувствовал, предузнал все эти страдания. И Он об этом им рассказывает. Ну, наверное, они или серьезно это не приняли, или до конца не поняли, что, находясь рядом, они спрашивают, дай сесть нам справа и слева, то есть они уже делят места в Божьем Царстве рядом. То есть генералами хотят быть при Боге. Вы знаете, так очень часто бывает и у нас. Мы не будем критиковать апостолов, когда мы не с Богом. Мы очень часто хотим быть где-то на каких-то главных местах и стремиться вверх, многие ищут почестей. Но Иисус говорит нам, что не это главное. А главное, что если кто хочет быть в Царстве Небесном большим, Будь меньшим, кто хочет быть господином, будь рабом здесь. То есть служите друг другу, люди, тем даром, который имеете. 46 стих. Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своим, и своими и множеством народа, в Артемий, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни.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 Потому что Давидов род – это царский род. Иудеи четко знали царский род, хотя в то время был другой царь. А слепой, слепой человек кричит, «Сын Давидов, помилуй меня!» Несмотря на толпы, которые были вокруг, Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорит ему, «Не бойся, вставай, зовет тебя».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 Да потому что то, что мы прочитали в начале, этот слепой Вартимей уже знал, что он царь, и уже знал, что он может спасти, и он, скорее всего, уже знал, что он сам Бог, и поэтому он спас его. Опять же, еще раз говорю, не судите строго, это мое толкование, это мои мысли, и я молилась об этом, я знаю, что найдутся те, кто скажут, что нет, может быть не так, но я так ощущаю это слово. И я хочу, чтобы и вы сами, разговаривая с Богом, находили здесь крупицы того, что будет вам очень дорого. Я благословляю вас. Будьте счастливы. Найдите мир. Найдите мир в этом мире. Пусть с вами пребудет Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. До свидания. До новых встреч.